Здравствуйте, дорогие зрители блога компании Alter Air. Сегодня поговорим об отоплении и в следующем разрезе. В нашей стране повышаются тарифы стремительным образом. И возникает вопрос, что делать в этой ситуации. Есть три решения этого вопроса. Первое решение, оно простое. Мы можем утеплить наш дом более эффективной теплоизоляцией. Иногда у людей совершенно нет изоляции. Потому нужно сделать небольшой расчет теплопотерь вашего здания и подобрать эффективную теплоизоляцию. Второе решение этого вопроса с повышением тарифов это усовершенствовать вашу систему отопления. Возможно, вам нужно поставить более эффективное оборудование, продумать некоторые узлы, которые, может быть, неэффективно работают. Для этого лучше обратиться в компанию, которая может сделать энергоанализ вашего дома и помочь вам усовершенствовать вашу систему отопления. Третий вариант – это переход на альтернативный источник тепла. В данном случае люди обращают свое внимание прежде всего на электрокотел, другие обращают внимание на твердый котлы и третье обращают внимание на тепловые насосы какой же из этих трех вариантов альтернативных источников тепла можно применить для вашего дома для этого нужно понимать их преимущества и недостатки и чтобы понимать преимущества и недостатки я думаю что нужно ответить на следующий вопрос чем дешевле отапливать ваш дом чем дешевле топить газовый котел для вашего дома Газовый котел очень часто используется в системе отопления. Газовый котел работает на природном газе. Сколько же тепла мы получаем, сжигая 1 кубометр газа? Сжигая 1 кубометр газа, мы получаем 7600 килокалорий тепловой энергии. Что это за величина? Ее следует перевести в киловатт-часы. Это более понятная величина. 7600 килокалорий – это 8,8 киловатт-часов. Тепла. Согласно тарифа на сегодня, газ стоит для населения 6 ,96 гривен 96 копеек. Если мы поделим этот тариф на теплотворную способность газа, в данном случае это и 8,8 киловатта, мы получаем, что стоимость 1 киловатт часа, если мы сжигаем газ, будет стоить... 79 копеек при этом газ он имеет много преимуществ потому что на сегодняшний день очень много оборудования хороших газовых котлов которые имеют э, совершенную автоматику и могут э, без труда отопить ваш дом следующий альтернативный источник тепла для вашего дома это твердо котел твердо котел может, может работать на дровах на угле или же другом твердом топливе в данном случае потребитель чаще всего использует дрова а именно э, дуб Стоимость одного кубометра э, дубовых дров сегодня составляет 950 гривен. И должен обратить ваше внимание на то, что это не просто один кубометр, это один складометр. Один складометр примерно весит 450 килограмм. В данном случае, имея нормативы сжигания э, дубовых дров, имеем, что с одного килограмма дубовых дров, сжигая его, мы получаем э, 3,9 киловатт часов тепловой энергии простым расчетом получаем что разделив 950 гривен на 450 килограмм получаем что стоимость одного килограмма будет составлять 2,1 и гривна делаем полученную величину на 3,9 и киловатт и получаем что стоимость одного киловатт часа будет равняться 54 копейки то есть сжигая дрова мы получаем, что 1 киловатт час стоит 54 копейки. На первый взгляд это кажется большим преимуществом, так как отапливать дровами намного дешевле, чем газом. Но посмотрим на то, что на сегодняшний день твердотопленные котлы стоят немалых денег. Иногда это в 2 или в 3 раза дороже, чем газовый котел. Во-вторых, Твердотопленный котел обязательно нуждается в буферной емкости. И расчет ее емкости э, составляет 25 литров на 1 кВт. Таким образом, получаем следующие недостатки. Это стоимость данной техники твердотопленного котла. Также стоимость э, буферной емкости сейчас также немала. И есть еще один важный недостаток. Это эксплуатация данной техники. За ней постоянно нужен присмотр. Во-вторых, вы обязаны всегда следить за тем, чтобы дрова были загружены. В ваш котел, чтобы пламя не гасло. Перейдем к третьему альтернативному источнику тепла, а именно к тепловому насосу. Что же такое тепловой насос? Тепловой насос это устройство, которое переносит тепло от низкотемпературного источника тепла, обычно это природный источник, к потребителю с более высокой температурой. Это возможно благодаря термодинамическому циклу, который заложен в устройство теплового насоса. И центром его является компрессор. В целом тепловой насос, затрачивая один киловатт электрической энергии, этот киловатт уходит на компрессор, может выдать 3, 4, а может даже 5 киловатт тепловой энергии. Иногда это может быть и больше при некоторых условиях. Тепловые насосы делятся на три вида: это воздух, вода, вода, вода и грунт-вода. Эффективность теплового насоса характеризуется тепловым коэффициентом COP. Если коэффициент COP равен 3, это значит, что тепловой насос, затрачивая 1 кВт электрической энергии, может выдать 3 кВт тепловой энергии для вашей системы отопления. Некоторые люди думают, что этот коэффициент постоянен при любых условиях, но это не так. COP может меняться в зависимости от температуры внешнего источника тепла, то есть нашего природного источника ⁇ воздух, вода, либо грунт. И также он зависит от той температуры, которую мы должны выдать на систему отопления. Самая низкотемпературная система отопления – это отопление теплым полом. Температура поверхности теплого пола всего лишь 29 градусов максимум, а вообще это 26-27 градусов. При этом температура теплоносителя всего лишь необходима 35 градусов, а возможно даже ниже. При этом тепловой насос может выдать COP 4 и даже 5. Таким образом, COP зависит от температуры внешнего источника тепла и температуры потребителя тепла нашей системы отопления. И чем выше температура природного источника и чем ниже температура потребителя нашей системы отопления, тем больше будет COP. Существуют графики для тепловых насосов, в которых показана зависимость разницы температуры внешнего источника и потребителя от COP. Это зависимость гиперболическая. Этот гиперболический график существует для каждого теплового насоса, той или иной марки, того или другого производителя. Если, например, Разница температур природного источника и системы отопления составляет 50 градусов, мы получаем, что наша COP примерно 3,2. Если разница температур 35 градусов, то уже наше COP возрастает до 4,5. При этом сколько будет стоить 1 кВт тепла от теплового насоса? Нам нужно при этом взять тариф электроэнергии и разделить на наши COP, то есть если наши COP 4,5, то разделив 1,64 на 4,5 получаем, что стоимость 1 кВт часа от теплового насоса будет равняться 36 копеек. То есть получаем следующие результаты, что отапливая тепловым насосом априори это дешевле, чем отапливается электроэнергией в кратности в размере COP. И отапливать тепловым насосом это более чем в два раза дешевле, чем газом. На этом мы завершаем наш выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И в следующем выпуске мы поговорим об окупаемости тепловых насосов, какой же тепловой насос более эффективно будет справляться с отоплением вашего дома. С вами была компания Alter Air. До новых встреч!